В жизни бывают ситуации, когда мама сильно недовольна выбором дочери в плане мужчины, очень ее не удовлетворяет, смотрите, он ее вообще не радует никак, он ей не нравится, не тот видите ли мужчина, не того выбрала его дочь, ее дочь, она всячески пытается разрушить эти отношения, всячески препятствовать этим отношениям. Правильно поступает мама или нет? Вопрос реально сложный, неоднозначный. Возможно, иногда мама и делает все верно, потому что этот мужчина и вправду не подходит дочери. Вопрос, как она это делает, ведь она начинает тыкать дочь: смотри какой негодяй, смотри какой гад, и это никак не помогает, потому что мама, ой, доча делает все на зло маме, а маме, мама никак не может в толк взять, что же такое происходит, что она делает не так. Мама, задавайте дочери вопросы, как часто дарит а, ее избранные цветы, как часто говорит, что он ее любит, как выражает свою любовь и так далее и тому подобное. Пускай дочь сама попробует вам рассказать, какой у нее мужчина. Если у нее это реально получается, и это правда так. Ну, я думаю, что это выбор ее сердца, пускай, на самом деле, изучает свою жизнь, пробует ее строить. А если она в этом процессе сможет увидеть, что за мужчина перед ней, мама дорогая, как я сразу же не видела, то как раз вы выполните ту функцию, поможете дочке разобраться, а тот ли мужчина рядом с ней. А как если вы будете продолжать тыкать ей, говорить, смотри, какой негодяй, Поверьте, вы только делаете пропасть между вами и вашей дочерью. Даже если вы делаете, пытаетесь делать хорошо, на самом деле получаете абсолютно обратный результат. Перестаньте ломать жизнь себе и дочери. Изучайте, помогайте, задавайте вопросы. Скажи, а вот он поступил так, это что значит? А вот он вчера тебе двери не открыл, я смотрела, в машину, в подъезд, еще как как он за тобой ухаживает? Чем больше вы поможете дочери распознать мужчину, тем лучше вы ей как раз, ну, как бы, настроите жизнь. Ну и самое главное, если вы думаете, что дочь – это ваша собственность, и она должна жить только как вы их пожелаете, я думаю, что вы испортите отношения и не дадите ей спокойно жить. Мужчина может уйти, а разбитые сердца останутся, как у вашей дочери так и у вас. Не делайте таких ошибок. Дружите со своими дочерями, сделайте отношения приятными. Ваши вопросы – верный путь к ее осознанию. Живите счастливо, дружно и в удовольствии.